Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам предлагаю перейти на канал Армейские воспоминания, ссылка на который будет внизу ролика. Этот канал, он представляет собой подкаст. Почему я хочу перевести этот подкаст в видеоформу, чтобы его можно было послушать, потому что та платформа, на которой он был, так называемый подкаст-сервера, они сейчас все начинает потихонечку закрываться. Просто чтобы сохранить этот подкаст, я его перевожу в YouTube. Его можно послушать. Какое-то изображение я там буду ставить, но оно совершенно ни к чему не, не обязывает. Может быть, со временем я там какие-то подкасты оформлю. Но самое главное, там просто его можно слушать. Подкаст армейского воспоминания это детище моего друга Мика. Он его. Так сказать родил но с определенного момента с 13 выпуска мы с ним стали вести этот подкаст вместе он меня пригласил я в общем то согласился с удовольствием и вот у нас пошел такой подкаст сейчас в связи наверное с общей загруженности и моей и мика он сейчас не продолжается но кто его знает, может быть, сейчас мы посмотрим, как люди откликаются на то, что мы с ним говорим в эфире. Может быть, мы его как-нибудь продолжим, если будет к этому интерес. Подкаст рассказывает о различных моментах армейских. Мы приглашаем туда интересных людей. Единственное, что надо делать пометку, что это не современное, но это год два три года назад. Тем не менее, это пока что интересно, актуально, потому что люди, которых мы приглашали, с удовольствием рассказывают о том, как они служили в армии, чем они занимались. Поэтому я приглашаю, потихонечку буду выкладывать выпуски. Вот сегодня я подготовил выпуск с того момента, когда я начал участвовать в этом подкасте. Поэтому привет моему другу Мику. Если он даст разрешение, я выложу его часть, начало, самые начальные подкасты. А начинаем мы с 13 выпуска. Я думаю, что это число будет для нас счастливым. Поэтому приглашаю всех к прослушиванию. До свидания, до новых встреч.